Начинаем. Добрый день, уважаемые коллеги, с вами на связи Лотникова Лёля. Да, да, я это делаю. Скажите, пожалуйста, кто еще со мной не знаком, давайте познакомимся. Кто меня не знает, давайте с вами познакомимся. Я один из руководителей интернет-проекта корпорация ЗУС. Очень тихо, но у меня на всю... У меня на все. Итак, мы сегодня с вами будем говорить о том, что конкретно нужно делать, сотрудничая в интернет-проекте Корпорация ЗУС в должности интернет-маркетолога. Скажите, пожалуйста, всем тихо? Давайте, Терри. Всем тихо или что? Или мне искать другой какой-то вариант? Николай, что да? Да, тихо или, или нормально? Норма. Ну и все. Тогда по новой начинаем. Раз записываем, давайте по новой начинаем. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. С вами на связи Лотникова Люля. Я один из руководителей интернет-проекта «Корпорация ЗОС». И сегодня мы с вами будем разбирать такую тему, как что конкретно нужно делать, работая в интернете в должности интернет-маркетолога. С нами вы будете зарабатывать 2000 долларов и более, живя там, где вы сейчас живете, ничего не вкладывая, ничего не воруя, зарабатывать деньги, не выходя из дома в интернете. Я думаю, вас это заинтересовал, такой вопрос, что же мы будем с вами делать. Давайте вначале поговорим о сравнении с традиционными, посмотрим сравнение с традиционными профессиями. Все мы с вами где-то сейчас сотрудничаем, мы где-то мы зарабатываем деньги. И естественно, у каждого свой доход тот, который он определяет, что ему такой вполне достаточный, или если недостаточный, он начинает искать. Итак, смотрите на график, где внизу расположены наши годы, слева столбик – это наши доходы. Здесь несколько графиков, и сейчас мы с вами обратим внимание на ярко-красный график. Это наша обычная традиционная работа. Лет в 25 мы начинаем с вами уже осознанно на определенном предприятии, определенными своими занятиями, начинаем зарабатывать деньги. И, как правило… До 45 лет мы востребованы на работе, потому что мы активны, мы прогрессируем, и, естественно, наш ум людям нужен, наша энергетика производству нужна, естественно, мы востребованы на работе. Достигаем определенного пика нашего дохода, какой бы, нам, какой бы какой мы с вами его оценили, или как оценили работодатели нашу с вами значит, занятость, сколько они могут нам выплачивать. Но ну, если мы готовы, мы это принимаем. Это примерно где-то от 800 до 1000 долларов доход. Но люди растут, люди рождаются, естественно, будут новые, которые будут еще более прогрессивные, чем мы, потому что мир идет, мир меняется, и все вокруг меняется. И теперь, как правило, к 60-50 годам мы все идем на пенсию. И тот предел, который мы с вами заработали, вернее, вышли на тот предел дохода, он у нас начинает резко падать по той простой причине, что пришла наша знаменательная пенсия, которую все так долго ждут или, наоборот, расстраиваются. Ну и есть другое, другой вид деятельности. Это вид деятельности, который, как бы скажем так, не связан с работодателем. Это вид деятельности, который вы проводите через интернет, самостоятельно совместно с интернет-проектом Корпорация ЗУС. Здесь доходы у вас могут быть неограниченные, так как вы сами решаете, как вам работать, потому что сотрудничая с интернет-проектом Корпорация ЗУС на должности интернет-маркетолога график у вас свободный. Как это все делать, мы обучаем. Даже если вам 20 лет, 40 или 60 лет. В любом случае вы проходите обучение. И здесь только командная работа, потому что командой быстрее и легче работать. Как говорят, один в поле не воин, а при команде или при огромном количестве воинов ты всегда будешь в победе. Инструменты для работы также проект предоставляет. И будете работать, конечно же, не выходя из дома. Корпорация ЗУС вам гарантирует, Карьерный рост и неограниченные доходы от 2000 долларов. Самое главное здесь, чтобы вы поняли, как, вы, как работать и хотите ли вы иметь такие доходы. Потому что доходы иметь хотят все, но не все готовы научиться. Итак, мы не будем на этом долго останавливаться, мы с вами перейдем дальше, потому что хочется посчитать. Сколько стоит наша жизнь? Давайте определимся, надо ли вам работать сразу, сотрудничать именно на этой должности. Сколько стоит человек, вот, вернее, жизнь человека в том красном секторе? Я уже говорила, что 20, с 25 до 45 лет, лет самый трудоспособный возраст. Вернее, самый трудоспособный, ну да, возраст. Это нетрудно посчитать, 240 месяцев. Если возьмем сейчас только Россию, по России средняя статистическая зарплата это 25 тысяч рублей. Сколько вы заработаете за 20 миллионов или заработали? Ой, за 20 лет. Сколько вы заработаете или заработали? Нетрудно посчитать, что 6 миллионов. Много это или мало? Вам решать. Вы определяете, как вам жить, куда вам деньги тратить. Может, вам даже и 6 миллионов много может быть, это совершенно мизер. Но давайте рассмотрим такой вопрос. Квартира ведь стоит, если купить квартиру от 6, от 3 до 6 миллионов. Машина более-менее приличная такая, чтобы, ну вот, более-менее такая приличная. Это до 3 миллионов. Можно, конечно, ездить и за 400 тысяч, но мы говорим сейчас о более-менее приличной. И, конечно, самый главный вопрос – это наши дети. Сколько же мы туда вкладываем до тех пор, пока он выйдет на самостоятельную жизнь и начнет зарабатывать. Это примерно 20 миллионов. На чем мы экономим? Каждый человек принимает свое решение сам, и каждый думает, где ему экономить, или, может быть, наоборот, больше зарабатывать. Но всегда же возникает вопрос, задавали ли вы себе такой, как, ну другие же ездят на машинах за 10 миллионов, они как-то же зарабатывают их? Деньги-то эти. Имеют недвижимость 20 и более, и при этом еще путешествует по миру. У многих в разговорах всегда чувствуется, особенно когда общаешься, что чувствуется такой отголосок «Да они наворовали!». Да нет, не воруют люди. Ушли те времена, когда жили только на воровстве. Люди просто зарабатывают. Люди думают, пробуют, обучаются и начинают зарабатывать. Ну, не будем читать «Норовоучения». Давайте немножечко подумаем о том, о чем же ты вообще мечтаешь? Сколько тебе нужно денег? Хочется ли тебе прекрасный дом, даже можно сказать, виллу? Хочется ли отдыхать на вот этих прекрасных белых песках? Да и вообще, какую ты хочешь машину? А что хотят твои дети? Как им показать вот этот мир? Мир прекрасного. Вот это тебя интересует? Я жду ответ от зала. Вы, пожалуйста, мне ответьте. Интересует ли вас это? Нужно ли это вам? И сколько вам для этого нужно денег, чтобы иметь небольшие вот такие прелести для жизни? Как научить ребенка, выучить ребенка в прекрасном вузе. Дать ему все, что он хочет. И жить в полное удовольствие. Пока вы мне пишите ваш ответ, я буду продолжать. Итак, о чем мечтаешь ты? Пока вы пишете, я хочу вам вас познакомить с такой статистикой. Люди разделены, в мире вообще, люди разделены на 4 квадранта. Конечно же, в каждом квадранте можно зарабатывать деньги. Человек сам принимает решение, где ему работать. Хотите на работу по найму, там, простите, тоже можно хорошие деньги зарабатывать. Некоторые люди зарабатывают и по 200, и по 300 тысяч в месяц. Кто-то зарабатывает 10-15 тысяч в месяц. Это каждому свое. Можно работать на себя, можно создавать бизнес. Можно все. Но мы сейчас будем с вами говорить о создании крупного бизнеса, через интернет, где ваши доходы будут составлять от 2000 долларов в месяц с пассивным доходом с правом передачи по наследству. Я думаю, вы со мной согласитесь, что впереди я говорила о мечте. В каком секторе те мечты, про которые мы говорили чуть раньше, могут сбыться? Скажите, пожалуйста, все присутствующие мне сейчас напишите, в каком секторе, сотрудничая из четырех, у вас могут сбыться мечты, о которых мы говорили выше? Итак, мы с вами будем создавать крупный бизнес в сети интернет, построение сетей интернет-магазинов. Правильно, конечно. Только создав крупный бизнес, только состав крупный бизнес, мы можем получить то, что мы хотели. То, о чем мы с вами мечтаем. Итак, как же мы будем с вами создавать этот крупный бизнес в интернете? Естественно, возникает сразу же много вопросов. Как это делать? Мы, конечно, очень много думали как его создать, пробовали, значит, и результат показывает уже, огромные результаты сейчас уже у нас идут и показывают наше превосходство в том, что мы действительно идем на, прав, на правильном пути, и мы действительно уже построили крупный бизнес. Компания, вернее, корпорация ЗУС, корпорация здоровых, успешных и свободных, сотрудничает с компанией-партнером компанией партнером компании арифлейм Но сразу вам хочу сказать, у многих, многие скажут, «О, так это же «Арифлейм», потому что он на слуху». Да, компания-партнер «Арифлейм». Но мы для компании не готовим консультантов, мы не готовим продавцов. Сейчас об этом я расскажу все подробно. Корпорация «ЗУС» организовывает товарооборот, для компании «Арифлейм» путем создания и обучения сети потребителей и партнеров. Компания «Арифлейм» производит продукцию, производит разработку продукции, производит доставку до клиента, да и производит доставку всему населению там, где он живет, в 67 странах мира. Каждому участнику интернет-проекта корпорации ЗУС компания Арифлейм предоставляет интернет-магазин и производит выплаты всем участникам корпорации ЗУС. И почему же все-таки еще компания? Потому что у компании Арифлейм продукция широкого профиля, вернее широкого спроса, на, востребованная на ежедневном потреблении. И очень огромный ассортимент высочайшего качества по доступной цене цены для населения. Поэтому мы выбрали компанию Арифлейм для сотрудничества. Если у вас есть по этому вопросу по, этому, по этой теме вопросы, то обязательно пишите. Да, не секрет, что мы рассматривали несколько компаний. И, естественно, по определенным критериям мы выбирали. Компанию ту, с которой нам будет надежно сотрудничать. То бишь, чтобы компания-партнер была очень надежна. Я не буду перечитывать всю вот эту схему, которую вы сейчас видите. Но критерии были очень важные и по ним компания Арифлейм набрала намного больше плюсов, нежели другие компании. Самое главное, что компания уже более пяти лет, она уже более 50, вернее, более 50 лет на рынке. То, что у нее собственное производство, то, что она присутствует в 64 странах мира и то, что у нее есть пассивный маркетинг план построен так, что здесь можно построить пассивный доход, который передается по наследству детям. Это самый важный критерий, самый основной критерий и немаловажно, что здесь продукция, продукция люкс. Если бы предпри... компания не... не имела собственного производства, то продукция была бы очень дорогая. И так как она имеет собственное производство, то продукция люкс идет по средней цене, то бишь недорогая для среднего покупателя. Конечно, как... выбирая компанию, это был очень ответственный момент, потому что компаний много, а жизнь одна. И чтобы положить все здоровье и свои навыки и умения обучать людей, Нужно быть уверенным, что ты правильно идешь в правильном направлении. И мы это сделали, мы это выбрали. Как же мы получаем деньги? Куда нам приходят деньги? Нам деньги приходят на расчетный счет в банк, который вы откроете в том, там, где вы захотите. Вот эти чеки, которые вы сейчас видите на картинках, да, это, чеки. это наша команда, которую чествуют. На, на ежегодных юбилей на ежегодных банкетах директоров, где показывают всем, насколько быстро люди растут и какие люди имеют доходы. Вот эти все доходы, которые вы сейчас видите, это премии, и примерно в месяц получается такой же доход. Компания предоставляет нам возможность не только получать премии, зарабатывать деньги. Компания нас э -э -э, за быстрый рост. Нам предоставляет такую возможность, как акцию «Получи машину от Арифлейм». На картинке вот здесь вот я стою, это машина от Арифлейм. Компания предоставляет нам очень много поездок. Раз в году, это на уровне, я потом позже расскажу, на каком уровне. Раз в году мы отдыхаем с компанией в отпуск, ездим за счет компании. Очень дорогостоящие поездки, которых очень-очень интересно. Итак, где же посмотреть ваши доходы примеры доходов вот смотрите согласно маркетинг плана карьерная лестница разделена на несколько секторов вот сейчас я вам предоставлю самый первый сектор доходы самого первого сектора это менеджеры здесь значит выплаты идут 17 раз в году не как обычно 12 а 17 раз в году и здесь нетрудно посмотреть вот видите, вот в этой графе это менеджерам выплачивают зарплату такую, доходы менеджерам, которые еще только обучаются, еще даже не руководители, не директора интернет-магазинов. И нетрудно посчитать, что это всего лишь за 21 день 17 495 рублей у менеджера, посчитать, сколько же у него выходит в месяц. Ну и, естественно, человек ведь не останавливается, работает дальше, развивается. И сейчас я вам предоставлю бухгалтерскую справку от компании Reflame, которая приходит в тот банк и к вам на счет а, о том, сколько же человек заработал. Сейчас я вам предоставляю справочку. Это уже руководителя интернет-проекта, то бишь уже директора, который вышел. Название директора из сектора менеджера перешел в сектор директоров. Здесь у него начисление за 21 день, за организованный товарооборот 106 тысяч и 212 тысяч – это его дополнительная премия. Все это за 21 день. Если вы скажете, что это сказки, то я вам сразу говорю, что это подлинный документ. Поэтому здесь мы как бы и фамилию убираем, потому что деньги очень хорошие, нечего тут фамилиям светиться. И здесь вы можете посмотреть в своем личном кабинете, сотрудничая с нами в проекте из компании Арифлейм, вы будете видеть в своем личном кабинете все выплаты, которые у вас будут за все ваше сотрудничество с компанией Арифлейм. Сколько бы вы с ней не сотрудничали. Вот так вот каждый каталог, вы видите, что здесь не помесячно, а каждый каталог, сколько выплачивают, директору дохода я думаю здесь вопрос ясен и как бы останавливаться мы не будем что доходы все прозрачные доходы все контролируемые вы всегда будете видеть каждую копеечку здесь вот без доход за три недели предоставлен уже директору уже директору не менеджеру а уже директору вот. Значит, в честности мы уже с вами разобрались. Далее. Компания «Эрифлейм» помимо того, что приглашает нас на, их, на банкеты директоров, она также чествует нас в разных которые, корпоративных журналах. Вот здесь вот вы вверху видите, это наши лидеры. Вот она чествует, показывает всех. И все ваши партнеры, которые будут с вами работать, сотрудничать, они, естественно, будут видеть вас как лидеров. И вы будете везде фигурировать. Ну, понятно будет, что вы лидер. Далее. У, с нами вы можете сотрудничать совершенно любого вероисповедания, состояния здоровья. Главное, чтобы вы могли, значит, руками и головой соображать, вот, это, чтобы все это действенно было. Вот. И, естественно, с нами сотрудничают, могут, потому что свободный график, и мамочки в декрете, и по совместительству, и пенсионеры. В общем, категория людей очень, значит, такой список обширный, который может с нами сотрудничать. Главное, хотим ли мы с вами, хотите ли вы зарабатывать деньги и начинать делать то, что вы никогда не делали, чтобы иметь то, что вы никогда не имели. Допустим, вот внизу стоит лайнер, видите, вот картинка с лайнером. Это был очередной отпуск с компанией Арифлейм, круиз по Средиземному морю. Этот круиз стоит только за 8 дней, он стоит примерно 200 тысяч. Задай себе вопрос, если ты работаешь по найму, при этом имея 25 тысяч рублей в месяц, сможешь ли ты поехать в отпуск? такое путешествие задай вопрос сможешь то ответь мне если сможешь то да нет нет напишите мне пожалуйста и далее как бы мы красиво с вами не говорили что у нас там чествует да у нас такие хорошие зарплаты да вот так и 5 10 но еще хочу сразу вам показать вот перед вами сейчас стоит маркетинг план то бишь карьерная лестница Конечно, нет. Я с вами согласна, что за 25 тысяч невозможно выделить 200 на то, чтобы поехать и отдохнуть, потому что ты за год всего 250 получаешь. Вот. И смотрите, маркетинг-план заложен настолько, значит, настолько востребованный маркетинг-план и настолько он прозрачен, что многие начинают недопонимать. Почему? Потому что когда... Приходят в компанию люди и начинают просто показывать каталоги, сотрудничать с компанией Арифлейм. И получается, что каталог у нас как айсберг сверху. И дальше люди не видят этой карьерной лестницы, не понимают. И складывается впечатление, что здесь можно зарабатывать только на, на каталогах на разнице цен между потребителем и м, дистрибьютором. Так вот за это... Просто за каталоги вы много не заработаете. И компания здесь платит, не, вернее, не компания вам здесь платит, а вы а люди здесь получают только на разнице в 20%. Здесь уже шагать по карьерной лестнице, про которую мы говорим, про этот маркетинг-план, вы просто не сможете с каталогом. Поэтому еще говорю, что каталогами столько не заработаешь, как, допустим, вот даже 2000 долларов в месяц каталогами не заработаешь. Чтобы покорить вот эту карьерную лестницу, необходимо организация товарооборота путем создания и обучения сети потребителей и партнеров. Мы обучаем. Корпорация ЗУС как раз ведет этот процесс. Чтобы покорить карьерную лестницу – Нужно научиться это делать. Это все мы обучаем вас на обучающих вебинарах, которые проходят согласно расписанию в вебинарной комнате. Итак, если у вас здесь нет вопросов, давайте я продолжу. Если есть вопросы, то обязательно пишите. Всегда стоит вопрос, сколько нужно, зарабо... сколько нужно продать, чтобы, был... чтобы была прибыль 2000 долларов. Давайте посчитаем. Вот, допустим, мой доход 2000 долларов в месяц. Несложная, не так скажем, формула. Мы по ней с вами высчитываем. Чтобы я имела 2000 долларов доход, мне нужно продать на 10 тысяч долларов самой. Это реально? Скажите, пожалуйста, это реально продать на две долларов? Настолько сложилось у людей в голове мнение, что нужно только продавать, что постоянно я езжу на машине, на ней написано «Арифлейн». Мне задают вопросы, так сколько ж ты продаешь в месяц, что тебе даже есть машина? Или я, если я говорю, что мне компания подарила машину, мне тоже задают вопрос. Так, вопрос у Николая. Ты пока не знаешь, можно ли продать на 10 тысяч долларов или нет? Какой это был вопрос у тебя? Скажи. Я на этом остановлюсь обязательно и объясню. Невозможно одному человеку продать на 10 тысяч долларов за месяц. Потому что даже, больши, даже большие магазины не все продают на такую сумму. Я имею в виду огромные магазины. Здесь нужно организовать товарооборот путем организации людей. Николай, конкретно пиши. Не понимаю, что такое «да», не знаю пока. Надо конкретно вопрос, я тогда тебе отвечу. Хорошо? А я пока буду раскрывать дальше ситуацию и возможно и по ходу я отвечу на ваш вопрос и так далее мы с вами продолжаем еще раз говорю мы не готовим для компании консультантов которые будут бегать с каталогами мы готовим менеджеров и директоров Корпорацией ЗУС мы организовываем товарооборот путем создания и обучения сети потребителей и партнеров. Как это делается? Давайте с вами разберемся. Итак, вы зарегистрировались в корпорацию ЗУС и одновременно в компанию Арифлейм проходит регистрация. Вам сразу же компания Арифлейм открывает интернет-магазин. Ваш личный интернет-магазин. А, Николай, все понял, да? Отлично. Ну, по ходу еще задавайте вопросы, только чтобы было понятно, что я вам хочу ответить, что, что я должна вам ответить. Итак, вы лично в своем интернет-магазине организовываете товарооборот примерно. На 150 бонус-баллов. Бонус-балл – это валюта компании. Или, если выражение в деньгах, то примерно 5 тысяч или 5500 или 6 тысяч. Скажите, это большой товарооборот для магазина. В вашем магазине присутствуют продукты, все, которые предоставляет компания «Арифлейм». То бишь, все полторы тысячи наименований в вашем интернет-магазине вам нужно организовать 5-6 тысяч примерно товарооборот. Совершенно небольшой, и его очень легко организовать. За что же нам тогда будут платить деньги? Если мы в своем магазине организовываем только такой мизерный товарооборот, а с чего же будут деньги? Так вот, что мы делаем, что мы делаем дальше? Научим, как давать информацию людям, которым не все равно, сколько они в жизни зарабатывают, и они решат зара и они присоединятся к вам и будут точно так же, как вы, получая, вернее, организовывать товарооборот. То бишь мы им точно так же даем информацию, им точно так же компания открывает интернет магазин в котором они организовывают товарооборот всего лишь на 150 бонус баллов. Этот небольшой товарооборот. Эти люди, которых вы пригласили, они будут находиться в вашей сети. Вот стрелочки стоят в вашей сети. И получается, что вы в своем кабинете, в магазине организовали 150 бонус баллов, он... Эти э, коллеги ваши организовали по 150 бонус-баллов. И уже получился ваш общий товарооборот на 450 бонус-баллов. Вот за это будет платить компания. За организованный товарооборот. Далее. Если непонятно, пишите, я продолжу. Далее. На следующей неделе, пока ваши новички учились, как организовать в своем интернет-магазине 150 бонус-баллов, получали информацию, как дальше рекрутировать и давать информацию людям, чтобы к ним присоединялись, вы на следующей неделе пригласили еще двоих. Я думаю, в неделю-два это совершенно не страшно. Вот, вы пригласили еще двоих, и теперь вас уже пять человек, и каждый из вас организовал, организовал в своем интернет-магазине по 150 бонус-баллов. Товарооборот начинает увеличиваться, причем увеличивается в геометрической прогрессии. На следующей неделе уже ваши новички пригласили тоже по два человека, присоединили. И вы точно так же у вас начинает расти товарооборот. Заметьте, вот сейчас, вот столько человек, у вас 9 туда человек, и каждый в своем интернет-магазине организовал на 150 бонус-баллов. Уже организованный товарооборот получается 1350 бонус-баллов. Вы при этом сделали, вы лично организовали в своем магазине всего лишь 100. 50. И все, весь остальной товарооборот уже идет от сети, от сети интернет-магазинов. И далее мы с вами продолжаем. Это я к тому, что задавали вопрос, как же это строить, как он получается, товарооборот. На следующей неделе мы, вы продолжаете точно так же. Точно так же вы продолжаете давать информацию. К вам присоединяются люди, и вы их, они регистрируются именно в вашу структуру. Вы заметили, что идет два ствола, да? Видите? Вот они, мы показываем здесь, что идет два ствола. Это командное построение, стволовое командное построение. Причем, вы заметили, что всех новичков мы регистрируем под, новичка, ну, под э, уже зарегистрированного. Таким образом, ваши два человека, которые пришли на этой неделе, вы зарегистрировали одного сюда, другого сюда. И вы помогаете от одного сюда, другого сюда. И вы помогаете всем вот этим новичкам. Увеличивать товарооборот. Почему? Я вам расскажу. А вот эти новички, которые пришли вот сюда, вот эти, которые еще первые пришли, у вас, они начинают регистрировать от себя. И тоже будут делать таким же образом. Заметили? У вас идет два ствола. Вот они два. У новичка... Один есть, и второй начинает строиться. И второй начинает строиться. Вот это называется «Мы помогаем новичкам строить сеть». Тут реально всем помогаем строить сеть. Почему? Вы зададите вопрос, что это может быть вам невыгодно. Да потому что, смотрите, вам заплатят за ваш организованный товарооборот а новичку заплатят за его организованный товарооборот. Вот здесь понятно, что помогать новичкам – это первая заповедь. Если ты помогаешь новичку, значит быстро вырастешь сам, вырастешь по карьерной лестнице. Итак, продолжаем приглашать ваши новички, которые приходят, мы их обучаем – они делают, организовывают в своем магазине по 150 бонус-баллов. Вы делаете то же самое, и новички растут, и сеть ваша растет. Увеличивается, увеличивается и увеличивается. И посмотрите, что такое 150 бонус-баллов. Вы только пришли, сделали 150 бонус-баллов, организовали, допустим, за 21 день, организовали 150 бонус-баллов, то вам... Сразу же компания ⁇ Партнер ⁇ начинает за первые 150 бонус баллов... Ух ты, сейчас. За первые 150 бонус баллов... За первые 150 бонус баллов она начинает вам уже выплачивать деньги. Называется возврат. Сразу же 13% вам возвращает компания, то бишь начисляет доход. Со 150 бонус-баллов. И это каждому участнику, который организовал 150 бонус-баллов в своем интернет-магазине. И новичок будет вести два ствола и организовывать. Также товарооборот. Посмотрите вот здесь. На этом мы еще подробно будем говорить на школах. Сейчас задерживаться на этом не будем. У нас есть школа бизнеса, где мы об этом говорим и очень много. Самое главное вам понять, что здесь вы будете не одни, а что здесь вы будете работать командой. И вам, естественно, с первого же дня начинают помогать. Это очень важно. Вы Вместе со своим коллективом, вместе с, с командой организовываете товарооборот, приглашаете людей э, присоединиться, минимум два человека в неделю, и у вас растет огромная сеть интернет-магазинов, создается. Даже вот при нашем подходе, посмотрите, если мы так с вами четко действуем согласно этой инструкции, то на четвертой неделе у вас уже организуется товарооборот больше, чем на 4000 бонус-баллов. А ваш личный товарооборот составляет, то бишь вашего магазина составляет всего лишь 150 бонус-баллов. И естественно, чем больше товарооборот, тем больше идут выплаты. При таком подходе, мы не будем расписывать каждую неделю, при таком подходе, на, шестой, на пятой неделе в вашей команде уже будет 81 бизнес-партнер, который организовывает 150 бонус-баллов в своем личном интернет-магазине. И вы выходите, я беру сейчас чисто по вас, и вы уже выходите на звание директора. Получаете тысячу долларов только премии, и примерно такой же доход у вас будет в месяц вы будете участвовать уже в акции «Автобонус», вы будете уже приглашены на банкет директоров, и, и, естественно, вы будете расти дальше и продолжать также работать со своей командой. И уже на шестой неделе при подходе, при этом четком подходе, на шестой неделе вы можете выйти на уровень сапфирового директора согласно карьерной лестнице. Вы, за, до этого дойдя до этого уровня, уже будете иметь доход примерно 4000 долларов, а премии получите за, пока дойдете до сапфирового директора, 10 с половиной тысяч долларов. Здесь уже международная конференция, бонус-дом и, естественно, приличная зарплата, ну как приличная зарплата, в тысячи долларов, это я уже говорила. Вот, вы при этом будете продолжать делать 150 бонус-баллов личного, интернет-магазина и э, приглашать дальше присоединяться людей то бишь получается что выйдя на уровень дохода в 4000 долларов вы лично за 6 недель сколько пригласите людей скажите кто понял сколько вы лично за 6 недель пригласите людей присоедините бизнес-партнеров ответьте мне пожалуйста и сколько вы сделаете личных бонус-баллов, то бишь личных, личный товарооборот в вашем интернет-магазине? Вот за 10 недель. Те, кто у нас недавно пришел, сообразите, пожалуйста, и напишите. Это очень важно. Вот так будет выглядеть примерно ваша структура, пока вы пишете, считаете. Я буду продолжать. Вот так примерно будет выглядеть ваша структура, она будет расти и в ширину, и в, в глубину, Раз, размножаться до бесконечности. Что, не посчитали, сколько, будет, сколько вы за шесть недель, лично сами, правильно, 10 человек. За 6 недель вы пригласите только 10 бизнес-партнеров, можно сколько угодно. Но мы берем по минималке, рассчитываем по минимальным таким расчетам. Сами вы будете, как делали 150 бонус баллов в своем интернет-магазине, так и останетесь на этом уровне. Больше выше можете не делать. Сколько хотите можете делать, ниже нельзя. Ниже не надо. А при этом доход у вас будет составлять 4000 долларов. Товарооборот будет организован. 36 тысяч бонус баллов. Скажите, пожалуйста, понятно, как строится сеть интернет-магазинов? И понятно, как, за что вам будут платить деньги? За что вам будут платить деньги? Я очень жду обратного, значит, ответа от зала, чтобы можно было понятно разобраться, поняли вы это или нет. А я пока продолжу. Итак, Глядя на ту схему, которую я вам показывала, это получается на вид как пирамида. Так вот, смотрите, уважаемые коллеги, пирамид, конечно, много, они бывают разные пирамиды, но в данном случае это утверждать, ну, утверждение получить, что это финансовая пирамида, я вам сразу как бы миф этот уберу. Почему? Потому что в финансовой пирамиде Зарабатывает больше тот, кто вверху. А маркетинг-план поставлен у компании Арифлейм так, что нижестоящий может зарабатывать даже больше, чем вышестоящий. Подробности все на бизнес-вебинарах. На бизнес-школе мы будем разбирать буквально каждый эпизод досконально. Итак, Правильно, вы поняли, зависит от товарооборота и создания сети. Все, молодцы, значит, вы все усвоили. Итак, все-таки как же создается товарооборот? Я еще раз проговорю. делаете лично 150 бонус баллов в каталог в вашем интернет-магазине. Себе ли берете, либо организовываете вы в своем интернет-магазине, то бишь, потребителей каких-то там присоедините, родственников или еще говорить. Это ваше личное дело. И каждую неделю это ваши должностные обязанности. И каждую неделю минимум двух человек пригласить нужно в свою сеть, которые повторят вас. Все. Вот как хотите, других действий вам просто тут вразумитесь, вот вы это как это делать, и все. Это очень простые действия, порождают очень великие деньги и порождают вас к тому, что вы будете топать по карьерной лестнице. И пока вы выйдете на вершину карьерной лестницы, успеху вам подарят 6 машин. И я уже не говорю о том, что вы можете приобрести, уже топая по карьерке, приобрести шикарнейшие виллы, шикарнейшие дома, которые вы только пожелаете. И, естественно, будете путешествовать с компанией Арифлейм во всех круизах, во всех путешествиях, которые она будет нам создавать для нашего комфорта. Я думаю, здесь понятно. Если непонятно, пишите, а я пока продолжу. Итак, у вас сейчас возникает вопрос. О, Господи, да кому же я буду говорить? Об Арифлейм уже знают все. И теперь задаю, давайте я вам задам вопрос. Скажите, пожалуйста, вокруг вас есть люди, которые, ну вот живут, которые вокруг вас, с которыми вы общаетесь, которые сотрудничают в Арифлейм, то бишь консультанты? Напишите, пожалуйста. А я пока буду продолжать. Или еще вопрос такой. Есть ли у вас знакомые, которые лидеры уже в компании Арифлейм и получают солидные деньги? Так вот, смотрите, приведу пример, пока вы отвечаете, я приведу пример. Работу в интернете ищут все больше и больше людей. Если полгода, запрос, полгода назад был запрос на работу в интернете, это примерно 500 тысяч, то в этом году уже, вернее сейчас на сегодняшний день, уже 1 миллион в месяц запрашивают информацию о работе в интернете. И эта цифра растет и будет расти, потому что это настолько востребовано, настолько удобно и, естественно, высокооплачиваемая работа. Где и как общаться? Да если только сейчас я приведу вам про одноклассники, что 40 миллионов человек заходит в сутки только в одноклассники, кому можно давать информацию. И очень многие еще не знают о том, что здесь можно зарабатывать огромные деньги. Вот вам и примеры. И в Арифлейм зарегистрированы, если брать по России, каждый 700 и то это цифры примерные, они намного выше. То бишь там где-то будет примерно даже, наверное, каждый тысячный только зарегистрирован в Арифлейм. Даже вот когда начинаешь регистрации проводить, рекрутировать, я вижу, что очень-очень мало людей, кто зарегистрирован в Арифлейм. Идут только разговоры, люди только учатся, сознают, осознают и думают. И, конечно же, будут присоединяться, как только узнают, все возможности о компании «Арифлейм» и сотрудничестве с корпорацией Зус. Итак, у вас возникает еще другой вопрос. Так, потеряла. Итак, у вас сейчас может возникнуть совершенно другой вопрос о том, что вы не знаете, как это делать. Вы реально понимаете, что в интернете нужен сайт. Так вот, корпорация ЗУС предоставляет вам все инструменты для работы совершенно бесплатно. Предоставляет все обучение совершенно бесплатно, когда вы выйдете из сектора. Вот сейчас пришли, вы еще новичок. Вы только обучаетесь. Как только вы организовали товарооборот в своем интернет-магазине, то бишь вы его уже активировали в интернет-магазине, на 150 бонус баллов вы становитесь бизнес-партнером. А пока вы еще, если не организовали товарооборот в своем личном магазине, вы еще пока новичок. Так вот, каждому бизнес-партнеру мы предоставляем совершенно бесплатно три сайта, мы работаем с вашими, будем работать с вашими новичками. Мы будем предоставлять всю видеокартотеку для того, чтобы вы могли научиться и начинать очень быстро сотрудничать. Мы вам предоставляем все. Далее, почему люди с удовольствием отказывают, будут приходить к вам и присоединяться, или, или быть потребителем в вашем интернет магазине? Да потому что качество высокое и довольно низкие цены. И компания Reflame проводит очень много лояльных э, акций, лояльных скидок, которые выгодны каждому э, потребителю. Это вот, например, как если приобретать, э, допустим, омега-3, то бишь wellness, да, wellness-продукция о здоровье, то э, компания делает такую акцию, три каталога подряд берешь, четвертая бесплатно. То бишь ко всем скидкам, которые предоставляет компания, плюс еще 25% скидка на продукт. Акций очень много, которые, которые задерживают людей в компании, которые с удовольствием потом остаются с компанией. Это делает компания. Мы вам гарантируем от корпорации ЗУС стопроцентную поддержку команды. Активным до уровня директора будем помогать строить структуру, то бишь ствол пока вы выйдете на уровень директора. Затем вы уже сами все научитесь и будете отлично развиваться. Ну и, естественно, как бы инструменты все это мы предоставляем. И, конечно же, мы вам гарантируем, при таком подходе, который мы сейчас с вами проговорили, у вас будет карьерный рост. Но конечный результат будет зависеть только от вас. Только вы принимаете решение, как вам работать, сколько вам зарабатывать, и какие темпы вы хотите держать. Как бы мы ни хотели, вот Оля есть знакомые, да, Оля, скажи, у вас просто консультанты или есть э, лидеры? Вот, как бы вы ни хотели, но все будет в любом случае зависеть от вас. И важно понимать, важно понимать, что можно начать и не дойти до цели. Есть и лидеры, отлично, можно начать и не дойти до цели. Можно поставить цель, но очень много будет советчиков, которые будут говорить разные советы. Советовать люди, люди все могут. Вот у меня всегда хочется задать такой вопрос. Вы вокруг себя опять посмотрите. Люди, которые в 37, 35, 45 лет. Много таких, которые достигли какого-то высокого уровня. Я имею в виду финансового уровня. Такое обеспечивание семьи или чувства такие, что вот они, ну, как бы, ну, вообще, такие люди, которые уже обеспечили себя и свою семью и уверенно идут по жизни. Обратите внимание, есть такие люди, пока я задала вопрос, вы отвечаете? Так вот, смотрите, ответьте мне, пожалуйста, те, которые в эти годы, да, они уже в основном больные, правильно, Николай? А почему больные? Потому что у них ни на что нет денег, у них ни на что нет силы, но они не хотят даже ни о чем и думать. Так вот, это общество в основном будет вам рассказывать и говорить о том, что цели у тебя уже не те. И взялся ты не за то дело. Это от того, что они не осведомлены и сами не знают и не могут тебя научить тому, чем мы можем. Научить корпорация ЗУС, Корпорация здоровых, успешных и свободных. И далее мы с вами пока продолжим. Первый шаг о том, как, что мы будем делать, понять суть, что такое личный товарооборот, как приглашать, мы все здесь с вами проговорили. Вот правильно говорят, живи как все. Да, мы все уже прошли этот этап, знаем, что это такое. Здесь мы с вами разобрались. Теперь вы все выполняете то, о чем мы говорили, и начинаем с вами топать по карьерке. Топать по карьерке, причем в таких семимильных шагах нам с вами надо топать, чтобы можно как быстрее ее покорить. Задача. Научись делать 150 бонус баллов в своем интернет-магазине и научись приглашать два партнера. И вся вот эта мечта, которая у тебя была, все мечты, все всегда сбудутся. Сейчас я вам поставлю один ролик, который говорит о президентской кампании, вернее, как. О, говорит, что вас еще ждет. Сейчас, погодите, не тот включила. Что вас еще ждет? Так, потеряла. Это доходы, которые вас ждут, и это не сказка, это натуральные доходы согласно карьерной лестнице, которую я вам сегодня постоянно показываю. Итак, приступим к такой теме, как новичок. Что же ждет новичок? Там я с вами говорила, как с бизнес-партнерами. Вы приходите, присоединяйтесь к корпорации здоровых, успешных и свободных. Я хочу сказать, что корпорация здоровых, успешных и свободных ⁇ это интернет-проект, который запатентованный, в котором все, практически вся наша деятельность также запатентованная, и логотип, и все. Поэтому мы работаем официально полностью, сто процентов, на мировом рынке. Далее. Итак, вы присоединились к нашей великой корпорации. И компания «Арифлейм» сразу же предоставляет огромную возможность новичку, который выполняет критерии, которые мы ставим, то бишь в течение 21 дня вы организовали товарооборот, каким путем это вам решать, либо пригласить своих друзей, 5-6 человек, которые придут, у вас чего то купят, либо вы себе там чего то купите, это ваши дела. Но я, пощу, я расскажу чуть-чуть попозже об этом. И компания «Арифлейм» дает возможность новичку получить подарков на 15 тысяч за четыре шага. Вы делаете, а вернее как, у вас приходят люди, приобретают у вас что-то, или вы там себе что-то приобретаете, допустим, даже на 3600, на 3700 в вашем интернет-магазине. Из-за четыре каталога получается, что вы организовали товарооборот на 14 400 тысяч. А компания вам вернет на 13 500 продукции, высококачественные. Скажите, кому это невыгодно? Какому новичку это невыгодно? Организовал товарооборот. И за это ты еще получил деньги, а потом получил продукцию. Выгодно ли это новичкам? Ответьте мне, пожалуйста. Далее. Выгодно ли это новичкам? И чем вы, чем, больше вы, чем дальше вы будете сотрудничать, то бишь выполнять, получать подарки, тем быстрее вы проходите по карьерной лестнице. Правильно. Итак, смотрите. Что же такое для себя приобретать? Что такое интернет-партнеры, не партнеры, а которые к вам присоединятся люди? Давайте поговорим так. Все, кто сейчас здесь присутствует, скажите, пожалуйста, вы приобретали до сотрудничества с корпорацией ЗУЗ зубную пасту, мыло, шампунь, что там, щетку, жидкое мыло, вот, примерно, такое, парфюм. Вы приобретали в магазинах? Да. Вы всегда это делали. Это делают и в войну, это делают и в жизни, в нормальной, без войны, это делают всегда. У вас у некоторых была скидка 5-10% по этим дисконтным картам, вы там приобретали в магазинах. Теперь Давайте реально это рассмотрим. У вас есть у каждого личный интернет-магазин. В этом интернет-магазине та же продукция, которой вы всегда пользовались. Только напрямую от производителя, без подделки и еще со скидкой на 20%. И не надо идти в магазин, вы закажете ее через интернет. Плюс Пользуясь тем же, с чем вы всегда пользовались, без всяких изменений, только с лучшим качеством, у вас еще идут доходы. Скажите, это выгодно? Вот скажите, это понятно, выгодно, что вы действительно, не меняя ничего в своей жизни, как чистили зубы, так и будете чистить, как пользовались мыли голову, так и будете мыть, и даже если вы примерно будете приобретать продукции для себя лично, вот этот набор, вот сейчас я вам сделаю набор, да что такое, вот этот набор вы для себя лично будете приобретать ежекаталожно сами, это разве получается вы вносите в деньги куда-то, вкладывание денег, или это обычные жизненные расходы. А у вас еще есть дети. Вы можете о них подумать. То же самое для де детей кормить. Вы же их всегда кормили. Возможно, вы пользовались и рыбьим жиром, и витаминками, и шоколадками. А это все есть в wellness продукции. И ваши соседи или ваши мамы, папы, дочки. Там э, зитья, инвестирование. Ну, это не то, что инвестирование, это просто, извините, без этого жить нельзя. Вот, допустим, у меня есть еще сын, у которого есть семья. Он всегда чистит зубы, они всегда семья чистит зубы. Им вот это на каталог мало, что я нарисовала сейчас вам за 25 бонус баллов. И у них еще есть ребенок, они тоже берут. Так вот на мой, в моем личном интернет-магазине. Сын приобретает с семьей на 50 бонус баллов. И даже если бы он приобретал всего лишь на 25, то 5-6 таких друзей, родителей, родственников, которые будут приобретать в вашем интернет-магазине через вас то бишь, то вы организуете в своем интернет-магазине очень легко 150 бонус баллов. И будете приятно удивлены что это совершенно новое, вернее, совершенно несложно и этот процесс в работе будет самый легкий. Понятно, о чем я хотела вам донести. Вот как раз вот здесь схемку я и нарисовала. Да, очень многие люди приобретают продукцию wellness. Wellness это о здоровье. И как правило те, кто употребляли ранее wellness продукцию, они сейчас будут приобретать у себя в интернет-магазине. Это вообще очень легко тогда набрать 150, вернее, организовать на 150 бонус баллов. И вот она схемка, которую я вам сейчас рассказывала. Допустим, вы всего лишь берете себе на 25 баллов. Ну, нет у вас сейчас денег. Ну, бывают такие вопросы? Почему и нет? Вот. Сказали своим вот одной, допустим, маме, другой маме, допустим, дочь у вас там где-то замужем есть или не замужем, там разберетесь сами. И каждый взял по 25 бонус-баллов, вот здесь уже больше, чем на 4000 товарооборот. еще пару человек и 150 бонус-баллов готовы Даже заказы на ваш интернет-магазин, ваши родственники могут делать, на ваш, на ваш номер, могут делать совершенно в другом городе. Вы им... С ними созвонились, они сделали заказ и в своем городе пошли получили. Проблем нет. Что такое 150 бонус-баллов организовать? Нет и проблем, чтобы э, э, рекрутировать и чтобы присоединялись к вам бизнес-партнеры. Нужно только это делать. Можно заработать на э, каталоге первые деньги, пока у вас их нет. Можно заработать и на каталоге. Показать каталог шесть-семь человек, которыми вы пообщаетесь. Они точно так же купят на там тысячу чуть больше. У вас будет дополнительные деньги. И вы этих людей можете пригласить стать вашими бизнес-партнерами. Это тоже рекрутирование. Можно создать, если варианты не, не, как бы не проходят одни, можно даже создать в своем городе. Через интернет, на своем каком-то определенном социальной сети, в которой вы хотите, э, больше всего любите, создать группу «Мои любимые клиенты», туда попригласить людей, э, загрузить каталог, пообщаться с ними, они вам закажут, а вы им просто отнесете. И на них же можно заработать еще дополнительно 20%. Это как вы решите. Есть еще ваши знакомые. Это обязательно составьте список всех знакомых, которых вы потом подтягиваете, да сразу до да надо, подтягиваете в дружбу к родному аккаунту. Вы растете по карьерной лестнице, это будет все видно, как вы растете, они будут видеть ваш успех, и они начнут с вами к вам присоединяться. Я думаю, здесь понятно, если непонятно, пожалуйста, напишите. Я вам остановлюсь на этом вопросе и обязательно вам расскажу. Скажите, пожалуйста, всем было понятно, как мы будем зарабатывать деньги через интернет, интернет на должности интернет-маркетолог? Кто не понял, как это делается? Николай, понятно? Разложилась сегодня по полочкам? У нас тут еще девушка где-то была, ушла, которая, по-моему, первый раз пришла. Отлично. Начинаем действовать прямо сейчас. Прямо сейчас начинаем действовать, и тогда не за горами. Вы станете золотым директором, получите первую премию, первые премии получите. Выйдя на золотого директора до этого уровня, вы получите четыре с половиной тысячи долларов только премии. Звание золотого директора вас будут чествовать вот такими разными мероприятиями. А что с магазином, непонятки тебе. Вот такие разные мероприятия и вас будут поздравлять и, естественно, приглашать на все международные конференции. В семнадцатом году будет юбилейный круиз. Компании будет 50 лет. Так вот, этот юбилейный круиз приглашаем всех, кто выйдет на звание золотого директора. Можно, конечно, Николай, можно и позже. Шикарная лодка. Это лодка такая, что я тебе дам. Так вы готовы с нами работать в темпе, чтобы поехать на золотую Конференцию, юбилейную, круиз по Средиземному морю. У меня все. Если у вас есть вопросы, задавайте. Да, это лодка.